здравствуйте дорогие друзья с вами адвокат дмитрий анцупов и сегодня у нас будет новая замечательная рубрика это общение с интересным гостем и сегодняшний наш гость это адвокат из франции потомственный адвокат который уже более 30 лет ведет свою адвокатскую практику сегодня мы поговорим о том как стать адвокатом во франции что из себя представляют французские тюрьмы как во франции проходит расторжение брака я думаю, будет интересно. У нас сегодня в гостях Алан Дюфло. Это профессиональный практикующий адвокат. Практикует он с 1983 года. В настоящее время преподает в университете имени Жанна Мулена Леон и ведущих вузах Москвы. Является также автором серии книг и пособий по праву на недвижимое имущество и строительство. То есть состоит в коллегии адвокатов города Леон, эксперт по международному праву, сопредседатель Международного альянса юристов и экономистов, почетный консул Гватемалы. С ним у прекрасная супруга Юлия. Она является профессиональным переводчиком судебным, и в том числе она будет переводить сегодня наше интервью. Также они являются одними из немногих адвокатов во Франции, кто работает именно с нашими гражданами из России, которые там хулиганили, нарушили закон. Соответственно, именно их, в случае чего, рекомендует МИД, и именно они оказывают профессиональную помощь. Слушаем вас очень любое. Да, Дмитрий, спасибо большое, все верно. Мы находимся в Лионе, во Франции. Это мой муж э, и мой соратник, так скажем, или я его соратник, можно так сказать. Э, мы давно уже работаем вместе, уже примерно 10 лет. Начинала я как переводчик э, юридический при судах и тюрьмах во Франции и постепенно переросла в помощника-адвоката. Мой супруг более 30 лет практикует как адвокат во Франции и примерно 10 лет работает непосредственно с Россией, не только в качестве адвоката и юриста, но и как преподаватель ведущих вузов Москвы, МГУ, ГИМО и МГУА – это наша известная Кутафе. академия имени Кутафин. Да, да, отлично. Вот. Ну, а, а также мы организуем международные форумы юристов-экономистов, которые проходили раньше в Канах традиционно. Но в связи с COVID мы переехали в Москву в этом году. Он проходил по университете имени Кутафин. Ну вот так, такая ну, у нас бурная а, деятельность. давайте да, В общем, друзья, я в любом случае оставлю ссылку на аккаунт и Юлии, и непосредственно Алана. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, либо вы столкнетесь с какими-то сложностями во Франции, мама ли, я думаю, смело можно обращаться. Лишним в любом случае такой контакт не будет, поэтому подписывайтесь, всегда пригодится. Давайте тогда начнем. И первый вопрос у меня будет достаточно стандартный. То есть расскажите, пожалуйста, в двух словах, как стать адвокатом во Франции. То есть насколько это сложная процедура, что для этого нужно, насколько это дорогая процедура, нужно ли иметь гражданство, ну, в общем, чтобы было понимание, что становится и как. – Est-ce que tu peux nous raconter comment devenir avocat en France? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Donc, voilà, en gros, en général, l'introduire-nous dans l'advocature française. – Absolument. Alors, d'abord, je voudrais remercier Dimitri. – Он благодарит вас за приглашение. – Pour cette invitation uh, tout à fait... Euh, intéressante. Oui, intéressant, pour, euh, pour, pour, pour répondre à la question, oui, euh, l'accès la, à la profession d'avocat en France est euh, vraiment très démocratique ou démocratisé. C'est-à-dire que tout étudiant euh, arrivant donc en master 1 après euh, 4 ou 5 années d'études peut euh, passer... C'est assez démocratique en France pour devenir avocat Uh, нужно проучиться 4 года uh, в университете, на ЮФАКе и uh, попасть в У школу есть. адвокатов. Собственно, для всех студентов uh, никаких проблем, так скажем, особенных для этого нет. Uh, что касается uh, оплаты обучения, то во Франции в государственных вузах это примерно 300 евро в год. Достаточно... Uh, Donc, l'accès euh, normal, euh, le plus habituel, c'est euh, après les études de droit, donc euh, Master 1 ou Master 2, donc euh, 4 ou 5 années, euh, passer l'examen d'entrée au centre de formation des avocats, le réussir, euh, un, an, le un, an un an de formation, puis l'examen de sortie, et on, on devient avocat четыре-пять лет вуза, так называемый э, мастер Pourquoi один читали, или мастер второй. 5? Que, euh, années, да. Mais, 5 да, но лучше пять, потому что euh, экзамены для поступления в школу адвокатов достаточно сложные, поэтому euh, студенты, которые закончили полностью вуз пять лет, euh, они, так скажем, лучше подготовлены для того, чтобы поступить в школу адвокатов. И далее один год. То есть примерно 6 лет в общей сложности обучения для того, чтобы стать адвокатом. Единственный момент, так скажем, сложный, это сдача экзаменов для того, чтобы поступить непосредственно в школу адвокатов после ВУЗа. А, ну, можно вот поподробнее. Как я понял, в школе адвокатов нужно проучиться год, правильно? Да. Ah, okay. после школы адвокатов, И после статуса, как ты его После школы адвокатов... После школы адвокатов, это 12 месяцев школы и месяцев 18 месяцев профессиональной подготовки. После школы адвокатов нужно пройти 6-месячный стажировку. И после этих 18 месяцев, есть новый экзамен, который является на выход. Далее нужно, нужно пройти еще один экзамен, сдать экзамен euh, по окончании этого стажа, один единственный, и... Auprès barreau, donc palais, euh, de, de France. Da, и после того, как у нас есть сертификат, то есть диплом, мы можем скидать в параде, палат параде Франции. Да, и по окончании, по успешному, так скажем, euh, по успешной сдаче экзамена, euh, нужно обратиться в коллегию адвокатов с дипломом, который будет на руках, и они прикрепят а, а, вас к тому или иному городу, к той или иной коллеге того или иного города во Франции. То есть поэтому, а, когда мы вот видим а, адвокат при коллегии адвокатов Леона, как у нас, или Парижа, а, вот соответственно, где а, адвокат практикует в том городе, а, он должен подавать на, ну, на заявку на то, чтобы вы прикрепили коллегию правильно ли я понял, что, адвокат при, в Лионе, он не может дела в Париже, или может по всей стране? Да, это так. L'avocat uh, а, à Lyon, uh, il peut pas uh, pour certains affaires uh, saisir le tribunal, ou... euh... donc il est obligé il... de passer par, un par un, un dans, devant cer pour certaines procédures et certains tribunaux, par exemple, quel... les procédures euh, civiles. Civiles, Сейчас объясню, pénales, тут donc... такой интересный нюанс. То есть, да, mm. действительно, он не может, если... В принципе, адвокат может быть при прикреплен к двум коллегиям, если у него есть euh, ну, бюро адвокатов, кабинет адвокатов в двух городах. То есть это возможно. Mm. Но если он практикует, допустим, в городе Лион, и euh, у него клиенты в Париже, то он либо обращается к коллеге, так скажем, работающему в Париже, то есть они действуют совместно. Либо э, по всем, так скажем, гражданским делам нужно обращаться непосредственно к адвокату, который практикует в том или ином там, городе, местности, регионе французском. Э, ну, в общем, Ой, вот Но что касается уголовных дел, да, угу. что касается э, во Франции же уголовный суд, отдельная угу. инстанция, вот здесь нет никаких препятствий, все адвокаты имеют право заниматься, так скажем, уголовными делами во всей Франции без исключения. Но вот по гражданским делам есть такой нюанс, Жас. когда не всегда это возможно, да. представить клиента из другого города или из другой области. То есть прав прав правильно ли я понял, что должен быть стаж юридического образования, стаж в школе адвокатов, затем 6 месяцев практики и сдается экзамен, прикрепляется к какому-то да. образованию? Il faut que tu sois citoyen de France Il faut que tu sois naturalisé euh, Alors, Il y a plusieurs possibilités. Euh, on peut être soit français, soit citoyen européen, donc de l'Union ressortissant de l'Union Européenne, mais on peut également être citoyen étranger dès lors que l'on a des diplômes français. Par exemple... Un, Un ressortissant, russe, quel, euh, a... un ressortissant russe qui a fait ses études en France et qui veut passer euh, le, le certificat, il, il le peut puisqu'il euh, il il aura un diplôme français. Ça, c'est pour le, le, les personnes. Mais il doit avoir le titre de séjour, en fait. Il faut il, oui, il faut qu'il ait vécu en, en fait, France. En tout cas, trois possibilités. Un français avocat, premier, doit être français, ou il oui. doit être, il doit sortir de l'Union européenne. Либо он может быть иностранцем, но иностранцем, допустим, русским, да, который э, всю ну, учебу не. прошел изначально э, с точки А в точку Б во Франции. То есть он должен закончить 4-5 лет университета, по, пройти испытания и э, оказаться в школе адвокатов. После того, как он закончил школу адвокатов, пойти, пройти же во Франции этот стаж 6 и потом прикрепиться к той или иной коллегии. Но, естественно, у него должен быть вид на жительство. Ah. Et à côté de cela, mais, pardon, euh, à côté de ces, ces voies-là, un avocat étranger, comme par exemple Dimitri, mm -hmm. peut très bien aussi peut, peut, euh, venir s'inscrire comme avocat français, mais de étranger, euh, enfin, avocat russe, mais euh, ayant le titre d'avocat français, dès lors qu'il passera un, un examen de connaissance de la langue et du droit. Euh, il y a une autre possibilité, disons, si vous, Dimitri, практиковать во Франции, вы можете сюда приехать, зарегистрироваться в реестре адвокатов иностранных, будучи, имея уже статус адвоката в России. Вам нужно будет пройти экзамен, удостоверяющий ваш уровень, так скажем, адвоката. И небольшой промежуток времени должен пройти, и вы сможете практиковать и во Франции. Можно изначально практиковать во Франции как э, адвокат из России, э, который может консультировать по э, международному праву, допустим, или праву Российской Федерации. Э, можно прикрепиться да, к какой-то, ну, так скажем, компании и быть консультантом и постепенно э, подать на статус адвоката французского, но имея уже статус адвоката, допустим, в России. Вот еще Здорово. один из путей, так скажем. Я надеюсь, Тогда, нашим слушателям понятно, да, каким образом можно. Я думаю, да, в принципе, достаточно доходчив. Тогда, соответственно, второй вопрос. Вот человек стал адвокатом. Какие у него появляются дополнительные возможности, как у адвоката? Какой-нибудь адвокатский запрос, его полномочия заверять документы, делки, запрашивать документы. То есть что его отличает от обычного уже гражданского? Чудовище quelles fonctions supplémentaires tu peux les avoir, hormis, euh, on peut dire, euh, les, le, le fonctionnement professionnel d'un avocat, et euh, en général, euh, quelle différence entre avocat, juriste et tout ça Donc, voilà. Parce qu'en Russie, tu sais, c'est possible que les juristes pratiquent aussi. Euh... Euh, alors, le, à la différence de la Russie, par exemple, l'avocat a le monopole... De, du droit et de la, la, la mise en œuvre du droit. Quand je dis monopole, c'est-à-dire qu'à la différence de la Russie, on ne peut pas être juriste, du moins on ne peut pas donner des consultations juridiques euh, payantes euh, si euh, on n'est pas avocat. Il y a ce qu'on appelle le monopole du droit, comme il y a le monopole de la médecine avec les médecins. Si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas euh, exercer euh, la médecine можно начать с того что есть разница так скажем ощутимая с россией то есть во, во франции юридические консультации допустим и все в принципе то что подразумевает профессия адвоката может, может практиковать только адвокат то есть юрист не имеет таких полномочий французы это называют монополия права то есть в какой то степени во франции право монополизировано Адвокатами. Эм, насколько я знаю, да, в России юристы могут э, обращаться в суды, да, подавать иски, и даже совершенно не, не юристы. То есть кажд, каждый имеет право обратиться с иском в суд. Во Франции же э, простой гражданин не имеет права обратиться в суд. Юристы не имеют права э, обращаться в суды с исками. Они могут проконсультировать по узким, так скажем, каким-то правовым областям, в основном по областям связанных с, с бизнесом, mm -hmm. с предпринимательской деятельностью. А все, что касается непосредственно судебной практики, это только адвокаты, то есть это, как так скажем, правовая монополия mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. Республики Франция. – existe des juristes, mais ils travaillent au sein d'une entreprise, donc ce sont des juristes salariés, et ils mm -hmm. exercent leur да, еще нужно отметить то, что адвокат во Франции адвокат в России – это либеральная профессия, то есть он сам по себе, сам для себя, то есть это независимый, так скажем, специалист юридического профиля. А что касается юристов, юристы во Франции в основном это юристы по найму, то есть это люди, которых пригласили работать по контракту страховые или компании, или какие-либо там другие компании, корпорации или банки. То есть обычно юрист он в штате, а адвокат по своей сути он независим, свободен и, собственно, заведует, либо сам единолично своим кабинетом адвокатов, либо в, в ассоциации, в партнерстве, так скажем, с другими адвокатами, имеющими статус адвоката. Скажите, а существует ли в Франции какая-нибудь ответственность, там, уголовная или еще иная, за воспрепятствование действия, деятельности адвоката? Если в Франции есть воспрепят... ли Вопрос адвоката французского. Почему французский адвокат не может по каким-либо причинам действовать? Какой-то пример, то есть ему не понятно почему. Не, не, Что ну, такое? Ну, например, его там, я не знаю, не пускают какое-либо здание просто препятствует там, пройти в полицию, я не знаю, в суд, в какой-то, что нефть документы, ему там начинают как-то угрожать в таком духе, потому что mm -hmm. у нас в России ситуация интересная тем, что у нас есть ответственность там, за воспрепятствование деятельности журналистов, да, такое, понятно, за воспрепятствование правосудию и так далее, вот за воспрепятствование деятельности адвоката такой ответственности нет. Et je sais que dans d'autres pays, c'est ça. C'est-à-dire, s'il t'empêche tel ou tel organisme euh, de, je sais pas, de rentrer, par exemple, dans cet immeuble, euh, et tu sais bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, donc l'avocat, il doit venir, ou oh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, les, les camions, et tu sais les camions qui sont arrêtés euh, sur, la, sur la route là, est-ce que tu peux aller euh, saisir tout de suite, je ne sais pas venir, ou tu as demandé les documents ou les papiers, je ne sais pas, telle ou telle instance, elle ne te fournit pas ces papiers. Tu n'as pas l'accès, par exemple, de rentrer à la prison, et tatat, et ou ça dure longtemps, est-ce qu'il y a la pénalité Est-ce que tu peux... Euh... Oui. L'exercice de, nos, de, nos de notre activité, l'avocat, elle, elle, elle intervient dans un cadre juridique. Donc, euh, on n'a pas plus de droits, ni moins que de droits que, que, que d'autres citoyens. On en a plutôt plus dans l'exercice de notre activité. Mais tout ça, ça doit être prévu par la loi. Que, par exemple, si un, un de nos clients est arrêté par la police, interrogé par la police, l'avocat ne peut pas intervenir. Parce que le code de procédure pénale dit que l'avocat n'intervient qu'à partir du moment où la personne est gardée à vue. C'est une mesure de, de rétention. Donc avant, les interrogatoires avant, on ne peut pas intervenir. Voilà un exemple par exemple. C'est officiel. La prison, on la voit, voit l'exemple avec euh, des ressortissants russes que nous défendons actuellement, euh, on essaye d'aller en prison, de demander un permis, mais euh, il y a des conditions pour cela, et si elles ne sont pas remplies, on ne peut pas avoir le, le permis de communiquer. de on peut dire qu'il est des des procédures et des étapes. То есть на каком-то этапе адвокат не имеет права вообще euh, участвовать, так скажем, в, в процессе, в процедуре. Uh, ну, например, допустим, uh, если uh, кто-то был задержан да, по, по той иной причине, адвокат в течение какого-то времени, uh, пока его не переведут то, в, во, во французском языке, это называется несколько этапов, добр колперсон или гердавью. Interrogé par la police, Он должен... Человек, да, par. человек, гражданин, кто-то, кто, кто попал в беду, изначально его арестовывают, и вот в, это, в этот этап, когда его арестовали, адвокат не может вмешаться, и после того, как его переводят э, э, в другой статус, так скажем, скорее подозреваемого, его оставляют, они отпускают да, в, в полицейском участке, в этот момент адвокат может вмешаться. Адвокат, который был назначен государством, либо если тот, кого задержали, знает имя, фамилию там, и координаты своего адвоката, семейного или которого он знает по каким-то другим моментам, так скажем, он может об этом заявить, и полиция должна будет с ним связаться. Но на практике иногда бывает достаточно сложно адвокату, так скажем, добраться до э, средств, ой, средств, до места заключения, так как нет э, декларации о назначении адвоката. А чтобы была декларация о назначении адвоката, тот, кто арестован, должен об этом знать, что э, тот или иной адвокат ждет этой декларации. В общем, там, я не знаю, как вам объяснить, достаточно очень э, утомительный, так скажем, процесс, потому что все это проходит через секретариат при тюремном, да, тюрьме и через секретариат при судье. В общем, тут очень сложный процесс, не знаю, как в двух словах объяснить. В общем, каких-то, каких-либо препятствий со стороны вот правоохранительных органов, либо судов на практике во всяком случае нашего адвоката не было. Это, наверное, нонсенс во Франции. Вот за рамки за рамки вот этих вот этапов и правил Никак не выйти, а если ты хочешь ускорить процесс, ты его не можешь ускорить. Вот. Но все зависит еще от того, говорим ли мы о уголовных делах, о да, гражданских, и, либо о иных, так скажем. Вот, ну вот То, о чем вы говорите, во Франции, наверное, не имеет места быть вот прямо вот в таком смысле, как в России. А, а если да, вот вы хотите ускорить или как-то... Ну, облегчить, так скажем, участь того, кто, кто ждет своего адвоката. Вот, нужно пройти сначала X этапов, и это иногда длится несколько недель, а иногда и месяц. Вот, и, в общем-то... peut-être да. que une chose oui. très importante pour Может быть, мы добавим еще одну интересную вещь. — C'est que euh, notre profession d'avocat en France est euh, très fortement euh, imprégnée par la déontologie, par les réglementations l'éthique, la morale, mais ce n'est pas des mots en l'air, c'est vraiment des choses très, très, très, très quotidiennes. Euh, le, le comportement de l'avocat vis-à-vis des juges, vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des yeah. confrères. Et tout ça est, est surveillé par les conseils de l'ordre, euh, y compris sanctionné par les conseils de discipline. Tout aussi Donc... il faut d'admettre que dans France, il y a une grande rôle de professionnelle et d'éthique. Ce ne sont pas juste les mots de oui pousse, Традиционный аспект, а во Франции каждый адвокат, он э, несет себя с достоинством, так скажем, и он, в принципе, не может куда-либо ворваться, да где-то что-то отцепили, ему нужно ворваться, он не ворвется, потому что он должен себя нести с достоинством. Вот. И каждый адвокат во Франции, в принципе, знает вот эти вот рамки, лимиты своих возможностей и э, не будет, э, так скажем, переусердствовать или настаивать. То есть э, все как-то вот происходит... Э, Спокойно, тихо, мирно, то есть нет санкций, в принципе, это и не гласно. То есть нет каких-то таких, я, насколько я поняла, там, я не знаю, санкций или статьи или еще чего-то, которые могли бы к которым могли бы адвокаты обратиться, но по большому счету и случаев таких нет. Вот что... у ну, нет за ненадобностью. Видимо, их нет за ненадобностью. Это, это замечательно. Тогда скажите еще: вот вы упомянули бесплатных адвокатов, которые, я так понимаю, от государства? То есть, расскажите, а в каких случаях вообще предоставляются адвокаты от государства? То есть, всем ли они exactly. дают? Может ли не гражданин mm -hmm. Франции? Как это происходит? Как это работает? Как ты можешь прийти? Нет. Л. tribunal Принцип, это принцип, что, то Chose. Нужно начать с того, что, в принципе, euh, право, да, так скажем, вообще, в принципе, иметь на что-либо право во Франции euh, бесплатно. То есть, euh, если в России есть X пошлин, да, каждую бумагу, за каждую бумагу нужно платить и предусмотрено судебная пошлина, во Франции такого нет. Euh, за исключением лишь euh, дел, которые связаны... Euh, ну как в России это арбитражные да, дела между корпорациями, так скажем. Во Франции это другая статья, так скажем. Там предусмотрены пошлины. То есть в принципе, euh, как скажем, euh, ю, юстиции и в принципе права они бесплатны. Все, что связано с юриспруденцией, так скажем, все бесплатно. Алло, pour les avocats, pour les personnes, les clients, les justiciables. Qui n'ont pas de revenus suffisants. Quand pas de revenu suffisant, c'est moins de qui gagne moins de 1000, 1200 euros par mois. Le smic. Le smic. Il y a la possibilité désignation d'avocat de de lettres judiciaires, de en matière civile ou d'avocat d'office en matière pénale. То есть называем дежурные адвокаты или адвокат, который предоставляет Гражданину, у которого нет средств для того, чтобы оплатить адвоката, он должен это документально подтвердить, соответственно, то, что у него нет возможности взять адвоката как частного, частного адвоката. Да? Он должен показать то, что в месяц он зарабатывает менее 1200 евро. Это у нас СМИК, так называемый. СМИК – это средний, да, средний заработок во Франции 1200-1300 на данный момент. Тогда государство предоставляет адвоката дежурного или ну, государственного адвоката. Вот. Но э, в этом случае происходит что? Адвокат оплачивается за счет государства, то есть государство оплачивает услуги адвоката. Вот. Но там есть некая процедура заполнения. А Она да, оплачивает их по каким-то фиксированным ставкам, или вот по тому ценнику, который адвокат в принципе. Кому фикс, кому по Comment il y a les tarifs Je sais qu'en France, en fonction des types de procédures. Il y a une nomenclature procédure pénale, procédure civile, procédure droit du travail, procédure en référé donc urgent ou au fond. Et vous avez. Il n'y a pas de tarif. Si, il y a un tarif, mais qui varie en fonction des types de procédures. Non, mais pour l'aide juridictionnelle. Oui, pas pour de l'aide aux On peut dire qu'il y a une nomenclature, mais il y a une nomenclature связанные с деятельностью адвокатов, которых назначает государство, где отмечены ну, некие тарифы да, по, по процедурам. Это, если это семейные, так скажем, семейные, уголовные дела или иные, там есть свои ставки. И по этим ставкам государство, собственно говоря, назначает вот эту вот помощь государственную в соответствии с тем, кто обратился и... C'est un choix que l'avocat fait parce qu'il peut ne pas accepter l'aide juridictionnelle, l'avocat. Non, l'advocat, pour beaucoup de choses, on peut pas être Comment dire, ça se passe ça veut, ben, euh, on re, on, on Qui s'adresse à toi Il la le, liste des avocats le, Non, non, soit le client nous demande si... On, on, non, moi j'ai dit l'avocat d'office qui est nommé d'État. Ça c'est pour les le matières pénales. En matière civile, l'aide mmh. juridictionnelle, vous, soit l'avocat accepte d'intervenir, soit on le désigne... Il a de, de да, intervenir. тут нужно еще разграничить, речь идет об уголовных делах или о гражданских? Что касается гражданских дел, сам клиент обращается и просит адвоката работать ну, за эту помощь, так скажем, государственную. Если это уголовные дела, там есть список адвокатов, которые сами добровольно, так скажем, согласились оказывать такую помощь и быть оплачены государством. Вот. А вот скажите, плюс-минус, вот средняя ставка, например, по уголовному делу. Вот адвокат вступил и помогает. Если я просто беру 15 секунд, я говорю, сколько ему оплачивать? Сколько ему оплачивать? Здесь нужно понять, во Франции уголовное дело уходит в юрисдикцию либо криминальных, так скажем, дел. Либо, euh, как в России, наверное, вот я пр проводила сама аналогию, административные правонарушения. Потому что во, во Франции нет совершенно административных правонарушений, это все уголовные дела. И, Алёх, если... В материнском криминале, это в 1000 евро, в материнском Да, если это более серьезные, так скажем, уголовные дела от 1000 евро, ставка. И в материнском криминале... А по административным, в кавычках, потому что они совершенно не так называются во Франции, от 500 до 800 евро ставка. C est, c est c est euh, Здесь нужно понять, euh, euh, во Франции euh, уголовное дело уходит в юрисдикцию либо криминальных, euh, так скажем, euh, дел, либо, euh, как в России, наверное, вот я проводила сама аналогию, Административные mm, правонарушения. Потому что во, во Франции нет совершенно административных про, про правонарушений, это все уголовные дела. И, алло, если... Да, если это более серьезные, так скажем, уголовные дела от 1000 евро, ставка, и от частной и euh, от своего кабинета, то есть не в рамках да, помощи. Разницу я хочу вам показать. Ставка 600, а в среднем адвокат э, во Франции запрашивает от пол полутора до двух тысяч э, за идентичные, так скажем, дела. А скажите, а если не э, вот гражданин Франции, иностранный гражданин попадает в полицию и просит адвоката от государства, ему его предоставят, потому что он же не сможет подтвердить, что он не зарабатывает. Ici, c'est un étranger qui ne peut pas confirmer qu'il oui, gagne 2 000 euros. Mais ça, c'est pour les affaires pénales. Pour les, offrir... affaires, pour les affaires pénales, euh, peu importe, il, il a l'obligation, enfin du moins, le, il a le droit d'avoir un avocat. Donc, il Nous est. On ne a pas besoin de présenter les documents. Il faut que le citoyen présente un avocat au nom de l'État. Nous avons le cas actuellement de ce marin russe. Un avocat. зачастую когда мы, euh, мы вступаем уже в дело так скажем когда семья допустим того кто оказался в беде euh, нас просит помочь euh, и когда мы вступаем в дело уже непосредственно встречаемся с другим адвокатом ну, пересекаемся так скажем государственным адвокатом который начал эту, эту процедуру Здесь, может быть, возникнет у вас вопрос потом, как, как это все разрешается. Адвокат, которого наняла семья, то есть которого попросила вступить в дело семья того, кто попал в беду, он должен предупредить адвоката, который назначен государством, о том, что он вступает в дело. И важный момент, что он должен спросить о том, был ли он оплачен, то есть получил ли он уже помощь. Вот и соответственно клиент он должен написать вот эту декларацию назначения непосредственно частного адвоката. Вот и тогда соответственно государственный адвокат прекращает свою деятельность. Я Но понял. получает все-таки ставку за какой-то промежуток дела, который он вел. Я понял. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, отправляйте видео друзьям, подписывайтесь на канал. Если у вас будут какие-то вопросы. Задавайте их в комментариях, по мере возможности я на них на все отвечу. До новых встреч!